What? Goose, watch, goose. Goose, goose. Goose, goose. Goose, Уж коров. <свеч> Уже хороший. Уже мать. Уж коров. Ужимач. Кушай, мать. Кушай, мать. Кушай, мать. Cool, man. Huh? Cool. Much Yeah. Чего? Муся Куша Кушай Чего? Чего? Tumble. Go slow and mess up, slow and mess up. babiess oh. Чего? Снова? Кушай! Кушай! Кушай! Хе-хе-хе! Чего?